из писем, найденных смоленскими юными следопытами в гильзе снаряда под совками. Мама, мамочка, когда ты будешь читать эти слова, может, меня уже не будет. Умрем, но не сдадимся. Кто виноват во всем этом, мама? Сколько нас осталось тут в белорусских лесах и болотах? Целую, Алеша. Умираю в своих 22 года, но не сдаюсь. Я презираю смерть и плюю на тех, кто послал нас умирать с голыми руками. Прощай жизнь, старшина Востряков. У нашей сорокопятки еще один снаряд. Мои други спят мертвым сном. Навожу по стволу на фашистского танка. Россия. Я горжусь, что умираю за тебя. Сержант Стрельцов. Ой, как еще хочется жить. Мне уже 19 лет. А ты веришь, я еще ни разу не целовал девушку. А сколько тут таких, как я? Кончаю. Идут немецкие танки. Василь, ну... А потери нашей территории, уничтожение наших самолетов, захват фашистами наших складов... Поэтому столь трудном, но правомерном шаге должен знать весь командный и политический состав вооруженных сил. Теперь о моей подписи на телеграме. Я считаю, что это прерогатива наркома обороны. Заместителю наркома, каковым является ваш покорный слуга, по неписанному военному этикету, не полагается подкреплять свои подписи и подпись наркома. А мы, значит, нарушили прерогативу. Ну, почему же, Климат Ефремович? Вы ведь член Политбюро и член Ставки. Меня удовлетворил ваш ответ, товарищ Шапошников. Борис Михайлович, вы лучше меня знаете, руководящие военные кадры. Не могли бы вы назвать мне десяток фамилий, людей? Которых можно было бы прямо сегодня назначить командармами. Надо подумать и посоветоваться. А нельзя ли вернуть в армию некоторых талантливых людей, репрессированных или отстраненных, как я убежден, по недоразумению? Они могли бы сейчас командовать армиями? Назовите бывших военных, за которых вы могли бы поручиться. Я мог бы поручиться за тех. Из-за таких, какими я их знал до ареста. Какими они стали сейчас, я не знаю. Впрочем, я мог бы назвать несколько фамилий. Боюсь только от волнения. Запамятую кого-нибудь. Вы спокойно подумайте, вспомните. И завтра доложите мне об этом. Будем считать, что с этим вопросом покончено. Шапошников Борис Михайлович. 59 лет. Маршал Советского Союза, выдающийся военный теоретик и стратег, патриарх штабной службы, заместитель Наркома обороны СССР. В июле 1941 года начальник генерального штаба заменил на этом посту генерала армии Жукова. Маршал Шапошников явился инициатором реабилитации незаконно репрессированных военачальников, которые к этому времени не были расстреляны. Садись, Дмитрий Григорьевич, садись, садись. Что? В камере жарко. Душно, да? Понимаю. Ну а зачем сам себе хуже делаешь? Зачем терпеть все эти мучения? Скажи правду, это все, что от тебя требуется. Дмитрий Григорьевич, выпить хочешь? Легче будет. Выпей, выпей. Закури, пожалуйста. Слушай, Дмитрий Григорьевич, зачем упорствуешь, а? Листвующий штаб сознался. Климовских сознался, Клыч сознался. А ты не хочешь, запираешься. А? Вот, смотри, вы еще в начале 41-го вступили в тайный сговор с представителями германской разведки. И все дальнейшие действия штаба особого белорусского были направлены на ослабление боевой мощи и готовности сил округа. Товарищу Сталину позвонил, что сказал? Никакого нападения быть не может. Все это провокационные слухи. Совершил преступление против родины. Имей солдатское мужество признаться. Ты же проиграл, Дмитрий Григорьевич. Запираться дальше бессмысленно. Неужели не понимаешь, а? Не понимаешь? Видишь, что бывает, когда человек не понимает? Что понимаешь, Дмитрий Григорьевич? Что? Говори. Говори, Дмитрий Григорьевич, что понимаешь? Что? А? А? Что понимаешь? Говори. Слушай, какой глупый человек. Сам себе плохо делает. Хватит! Убьете раньше времени! Сюда его нехорошо ведешь себя, Дмитрий Григорьевич. Следствию помочь не хочешь. Ведешь себя как... как предатель, как ярый враг советской власти. <сосудия> Слушай, Дмитрий Григорьевич, чего достоин такой человек? А? Только смерти. Будешь подписывать? Дмитрий Григорьевич, все равно признаешься. Подписывать будешь? Увидите. Хорошо. Еще один вопрос, товарищи. Мы внимательно посмотрели список генералов, которых товарищ Шапошников, Тимошенко и вы. Садитесь, товарищ Жуков, садитесь. И товарищ Жуков рекомендуют освободить из заключения и назначить на руководящие должности. Какие мнения будут у членов политбюро? Я против, товарищ Сталин, доверять таким людям командовать армиями и дивизиями. Руденков, он готовил на вас покушение и сам в этом признался. Стеблов, он признался в связях с Троцким и готовил военный переворот. Волков, он же был заодно с Блюхером. Лебедев, Сипягин, кого мы хотим освободить? Наших заклятых врагов? Которую только и жду, чтобы вцепиться нам в горло. Мехлис считает, что никого нельзя освобождать. Прошу прощения, товарищ Сталин, но я так считаю. Тем более они осуждены судом военного трибунала. Выходит, невиновных сажали. А воевать с кем? С Мехлисом? Если товарищ Жуков считает, что кроме врагов народа ему некого назначить командовать армиями, то я... Товарищ Сталин, это преданные люди и талантливые командиры. За Родину. Сейчас вопрос стоит ребро: быть или не быть. Поэтому все, кто может помочь нам в нашей победе, должен сражаться. Генерал-лейтенант Труденков, встать! Генерал-наконечный, встать! Генерал Сипягин! Встать! <coughs> Генерал Лебедев! Встать! Генерал Стеблов! Встать! <coughs> Генерал майор Адамович! Он не живой уже. Генерал Малашонок. Генерал Малошонок! Есть. Встать. Смира! Специальным указом президиум Верховного Совета. Вы освобождены! Счастливые люди. Вас ждет фронт. Всех, кого назвали, вещами на выход. Быстрее, быстрее, позоравливайся. Быстрее. Остальным назад. Генерал Малышонок. Генерал Наконечный. Генерал Сипягин. Генерал Стеблов. Товарищ генерал. Генерал Лебедев. Неужели это? Правда, политру. Генерал Руденков. Меня зовут. Руданков. Полковник Мовчан. Ас вычеркнули списков. Камеру. Павлов сегодня ночью во всем сознался и подписал признание. О чем сознался? Ну, в том, что еще в мае месяце этого года он вступил в предательский сговор с германским генштабом, что и следовало доказать. Я виноват. Я виноват. Я твою колонну, армии. Мы уничтожили в 1937-38 годах, о чем и оповестили весь мир. Что ты хочешь доказать этим признанием Павла? Что до сих пор в СССР существует антисталинская оппозиция? Сегодня совсем не выгодно. Павлов просто допустил ряд непростительных ошибок. На посту командующего такого важного округа он был беспечно преступным. За это надо судить. Слушай, неужели Павлов вот так сразу признался, что был в сговоре с немцами? Нет, пришлось применить чрезвычайные меры. Не был бы виноват, не признался бы. У вас, у русских, есть одна хорошая пословица. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расщебет. Кто еще знаком с показаниями Павлова? Мехлис звонил. Я ему сказал. Но это исправимо. Я хочу поговорить с Павловым. Я сейчас же тебе его доставлю. Вы знали хорошо Павлогова? Знал. Вы правы, товарищ Сталин. Никаким шпионом он быть не мог. Не справился. Честный, храбрый. Когда погибает один человек, это трагедия. А когда гибнут десятки тысяч, это уже статистика. Ну что? виссарионович хочет тебя видеть красивым А сердце-то у тебя, Дмитрий Григорьевич, совсем не к черту. Плохое сердце. Совсем. Плохое. Хорошо, сержант, ехать. Усп... Тихо. Сиди. Присядь. Сиди, тихо. Всем сидеть на месте. Братва, стой! Стой! Пароль! трав! Что? Раз. Понятно, Асина! проехать хозяйство Чумакова. А, значит так, да. дорешайте да прямо до перелеска, потом проедете еще полтора километра и будете так Чумаковым. Понятно? Ясно. Почему окоп покинул? Кто разрешил так я тебе? Я думал, что немчили. Ты что, нас по одессе для кем-то придумал? Почему нет? не нас бы мальку, съезжали, А пошел. Испугались? Так по нам уже и нарваны таки, И ж бывали? Ты что, смирёшься? Почему не едем? Мамочки, Иди. ты машинку, живы! Отсюда, не меня. Быстро по машинам! Вперед! Поехали! Натолкнется на преграду, ему трудно сделать шаг вперед. Надо хоть на мгновение осветить дорогу. К сожалению, у меня такой возможности нет. Нет. Плохо воюем. А Смоленск рядом. Трамплин для прыжка на Москву. Головой будем отвечать за Смоленск. Да своей головой, ладно. А сколько чужих голов положили? Ты на сочувствие не дави, чумакол. Смоленск трамплин для прыжка немцев на Москву. Тут головы считать не будем. Сколько надо, столько и положим. Иначе в стране крышка. Да воевать нечем, товарищ Маш. У курочки научитесь, маневру учитесь, а вы, да и я с вами. Я действовал точно согласно вашим приказу. А я действую, как мне приказывают. Кто? Генштаб? Жуков? Бери выше, товарищ Чумаков. Жуков сам, как между двух огней. Здесь немцы, а здесь сегодня одно указание, завтра другое. Вот и вертись. Как жук на палочке. Доложите ваши последние решения. Остатки штаба корпуса объединил с дивизией полковника Гулыйни. Дальше. Все высшие из окружения части развернул лицом на юг и здесь держу оборону. Какова здесь активность немцев? По данным разведки, танковые колонны Гудериана далеко обошли пехотные дивизии, я и сам иногда слушаю их радиоразговоры. Вы владеете немецким? В детстве батрачил у немецких колонистов на юге. У нас даже переводчиков не хватает. Во как к войне подготовились. Все, что у тебя есть под рукой, Чумаков, крепко держи в кулаке. Ты прикрываешь Смоленск вот в этом направлении. За тобой никого, понимаешь? Помочь я тебе ничем не могу. Маневрируй, зубами в землю вгрызайся, но держись. Да у меня в танках горючего, только что в баках. А снарядов вообще на 10 зал. Ну, где были гарнизоны, там остались и склады. Береза слушает. Товарищ генерал, у вас к телефону. Ага, извините. Держитесь. Все, что могу сказать. Первый у телефона. Так. Так, немедленно. Резервный батальон Петренко на левый фланг. Немедленно. Пусть он явится ко мне. Генерал без войск, что пушка без снарядов. А может быть, свести нашу часть в один корпус и передать его генералу Курочкину? Только вы не подумаете, что я пытаюсь переложить ответственность на другого. Да нет, не подумаю. Будем пока именоваться войсковой группой фронтового подчинения. Вы лично, Федор Синофонтович. Отвечаете за безопасность Смоленска с этого направления, не щадя живота своего. Ну, мне пора. Нет времени. Да, больше, чем там самолет, нам не хватает времени. Это точно. А была надежда, что успеем подготовиться. Эх, Федор Ксенофонтович, знать бы, где упадешь. Соломки подстелил бы. А теперь что, мы даже не вправе сказать. Или грудь в листах, или голова в кустах. Народ нам доверяет, надо стюжить. Другого выхода у нас с вами нет, иначе история не простит. генерал, немцы прорвались между лесными озерками. Идут по направлению к Лосвину, обошли озеро. Идут колонны с мотоциклистами, не кроясь. Майора Быханову ко мне! Вот здесь. Генерал, майор Быханов по вашему приказанию прибыл. Смотри, Товарищ майор, Орудим вашей батареи необходимо взять под контроль дорогу на лосвинку. Вероятнее всего немецкие танки двинутся на Смоленск именно там. Отходить по сигналу зеленый ракет с командного «ну пункта, ясно? Так точно, товарищ, генерал. До каких пор держаться? До приказа. Но ведь немцы огибают смолен с юга. Нам опять предстоит окружение. Ну что ж, как говорится, Бог Троицу любит. Если немцы нас расчленят, каждой группе пробиваться самостоятельно. Товарищ генерал, у меня заместителя убило. Разрешите взять с собой майора рукату? Вашего не почувствовал. Разворачивай, разворачивай. Березку тут сруби. Связь есть? А ну-ка давай к расчетам! Другой дорогой пройдут, а мы ждем их здесь, без толку, пока не отрежут. Спокойно. Пройдут здесь, как миленькие. Генерал Чумаков не ошибается. Много. Прямо орда прет. Погибнем не остановим. Нами приказано погибнуть, но остановить. Нам. Пора уходить! Мы свое дело сделали! да, да, да, да, да, Первая! первая. первая, почему молчите? первая. Уходим! Забирай всех раненых и уходим! Забрать оружие у немцев! Отступаем! Что делать? Пленными! Пленными что делать? Быстренько, ребята! Разворачивай орудие к машинам! Быстрее, шевелись, шевелись, родинки! Давай, отступаем! А мы их как зайцев добивали. Неужели более двух десятков танков намолотили? Ну, насчитали 28, а потом уже на 8 стреляли. Дым мешал. Товарищ генерал-майор, ваш приказ выполнил. Уничтожено 38 танков фашистов. 28. Уничтожено 38 танков противника! Вы где задержались? По моему приказу было сожжено около 20 мотоциклов. Отличился старший лейтенант... Не помню фамилии. Отличился старший лейтенант. Один мотоцикл оставил себе, чтобы догнать. Вы что, контужены? Один мотоцикл взял себе, чтобы оторваться от противника. Ты, ты что, ничего не слышишь? Ничего не слышу. Старят, разорвался рядом. Сколько был без сознания, не помню. Вы командовали операцией? Так точно. Так сколько танков? 28. Потери большие? Двое убиты и 8 человек ранены. Ну, все равно молодцы. Василек, я здесь. Давай готовь чай. Покрепче, Федор Ксенофонович. Покрепче, покрепче. Слушаюсь. Товарищи командиры, прошу. Прошу, прошу, в ту комнату. Товарищ майор, куда вы пропали? Я вас звал, звал. Отдохнуть человеку. Где ты пропадал, пан Иванюк? Секретный пакет везу от генерала Чумакова. А это что? А это ничто что иное, товарищ командир, как советские деньги. И где ты их достал? Телегу нашел, била и жену. Придется тебе в Москву докладывать. Как пить дать орден в хлопочек? Скажешь тоже. А вот это, товарищ командир, другой пакет. Сумки у женщины нашел. Ого! что, все деньги? Это что ж такое? Пуля мешок прошила. А что ж ты его дырявый сверху положил? Как чего? Последний под рукой оказался. А, признаюсь, младший политрук, перепрятал себе пару пачек. Все глаза вылупил. Денег даже жути, кто же их пересчитывать станет? Сука, ты что? Ты думаешь, как ты сам в дерьме, так теперь других морать можешь? Как ты тут под крылышком у тестя находишься, так себя не шпалу башку снимать надо! Иванюта, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь? Товарищ майор! Чёртова! Работу требу... На, вы Возьми. Да я сам. С тобой я еще разберусь. Ладно. Ну что ты, как маленький, ей-богу, завёлся чего? На, забери. Преступление. Младший по званию ударил старшего. Оба вы хороши. На деньги, кроме документов, составим свой акт. Учти, хоть одна банкнота исчезнет. что вы рехнулись, батя? Что вы мелите? Я тебя хорошо знаю, вот и мелю. Если что-нибудь, я тебя не пощажу. Тебя, отца моих внуков. Мне об этом сейчас надо думать. О том, как нам отсюда выбраться. Мы же в клещах, батя. Вот я тебе даю возможность выбраться во имя твоих детей и моих внуков. Ради Зиночки, моей дочери. Дерьмовый ты человек, Алеша. Да наслушался этого до войны. Думайте, думайте, как нам побираться. Да не выбираться, а прорываться надо. А может, потихоньку? А может быть, так потихоньку проложим маршрут, чтобы с немцами не сталкиваться? И малыми группами просочимся. Малыми группами? А техника? Сжечь, Бросить! Быханов застрелится, если мы артиллерию бросим. И все ж такие, как ты. Да ладно, меня в говно там мордой тыкать. Нашли себе манеру. Я вам советую, как лучше. Лучше? Советуешь, как шкуру спасать. А я позор на душу не возьму. От тебя не привыкать. Слушай. А лучше скажи, как же ты мог на генерала Чумакова до нас описать? Ты еще до войны строчить их начал. Кто это вам напел? Зина мне говорила. Сукин, ты сын. Эх, если б не дочь, ну, что она, подолеца тебя любит. Ненавижу, ненавижу гада. Ты о ком? Чумакова ненавижу, сволочь. Я у него направление в академию просил. А он мне, сука, сказал, что таким, как я, вообще не место в армии. Я бы уже давно генералом был бы. Что, я хуже его, что ли? Карьеру мне, сука, поломал. Его давно надо было, как Тухачевска. Молчи, дурак. Тебе эти доносы даром не пройдут, возьмут тебя за жабры. Не возьмут, а кое-где поинтересуется. Почему это советский генерал иногда немецкими словами разбрасывается? Он у меня.. Он у меня еще попляшет, возьмут. Вон Павлова со всем штабом взяли, на звезды не посмотрели. А он чем-то лучше. Полководец хренов. Артиллерию просрал. Ни одного танка не осталось. Ничего. За все ответит. Слушай, батя, все равно ведь все проиграно. Немцы рядом. Может быть, лучше к ним все проиграно. У нас полный мешок денег, золотишко. Может, к немцам все равно в окружении. Нам же не пробиться, батя. Батя, что вы? Ты вы что, Батя! А! А! Лейтенант, не кажется ли тебе, что мы едем не совсем туда, куда нам надо? А? Не кажется. Едем куда надо. Мы следуем за горючим. Будьте меня! Смотрите, самые последние свежие данные действия 47-й моторизованной дивизии немцев, нацеленной на Смоленск. Интересно, интересно. У них здесь даже дата взятия Смоленска обозначена. Товарищ генерал. Да? Ленный требует встречи с вами. Ух ты. Ничего. Подождет, пока мы документы посмотрим. Федор Ксенофондович, да. Вы немецкий язык знаете. Это по вашей части. А вот это вот очень важно. Это приказ командиру этой дивизии генералу фон Фонкельштерну Примите все необходимые меры для захвата мостов взятия Смоленска. Не допустить их взрыва. Да какие мосты! Им еще надо взять Смоленск. Даже при взорванных мостах Смоленск это крепость. Из Смоленска просматривается магистраль. Минск-Москва. На всем участке. Это если Смоленск останется в наших руках. Вот что. Нужно срочно отправить пленного штаб-фронт. Вместе с документами. Под усиленной охраной. чтобы все было в целости. А как же конья? Ну да. Что коньяк? Какой конья? Французский. Откуда знаете, что тут конья? Ну, проверили, что там. А если бы мина? Чтобы все было в целости. Головой отвечает. Забирайте. Есть. И что, без допроса? Ничего, допрошу сам.